Всем привет! Сегодня снова с вами будет говорящая голова. Я думаю, это не так страшно, учитывая ваше отношение к этому. Сразу попрошу, предложу вам не писать комментарии сбоку в чате, а писать их под видео, так как так будет удобнее, практичнее и лишний раз их не будет отвлекать. Хотя, в принципе, это ваше дело, делайте как хотите. Тема сегодняшнего ролика... Это то, как я вижу будущее. То, что я предполагаю, возможно, нас ожидает в ближайшие годы, быть может, десятилетия. Я буду говорить без каких-то тонкостей и мелочей. Почему? Потому что я не предсказатель, не оракул. Я такой же человек, гражданин, как вы. И могу отталкиваться лишь от того, что наблюдаю. Это мое личное мнение, это мой личный анализ. Так вот, какое будущее я вижу, какое будущее я предполагаю в данной ситуации? Посмотрите вокруг, что мы видим. Мы видим заболевания, мы видим карантин, мы видим терроризм, мы видим войны, мы видим ограничения по целому ряду причин, которые накрывают нас все больше и больше. Те люди, кому за 30 сейчас, они в принципе могут помнить те времена, когда не было никаких рамок детекторов, не было вот этого вот сбора информации, не было всевозможного рода ограничений, которые мы сейчас видим вокруг нас повсеместно. При этом польза от подобного рода вещей для конкретного человека, для конкретного гражданина, они на самом деле сомнительны. Если посмотреть на это более честно, если посмотреть на это более практично, то начинаешь предполагать, что подобного рода действия они созданы исключительно для того, чтобы сдерживать человеческие массы и осуществлять за ними полный контроль, сбор информации и прочее-прочее. Они, к сожалению, мы видим, что данные средства и данные методики они работают не в пользу человека. Они работают на то, чтобы маркетологи могли определить, какой лучший товар вам продать. Как лучше его вам предложить. Те же спецслужбы, я предполагаю, есть, наверное, какие-то. Конечно же, есть. Аналитические отделы, аналитические, может быть, даже войска. Отделы какие-то. Ну, я не буду вдаваться в терминологию. Я думаю, вы поймете смысл того, о чем я хочу сказать. Так вот. Все это собирается для того, чтобы иметь над вами дополнительное влияние, дополнительный контроль. Как это используется, это уже другой разговор. Что в итоге предполагают те, кто сидят наверху и имеют в наличии подобного рода знания о вас, о каждом человеке. И в первую очередь о ваших финансах, о ваших предпочтениях и желаниях, а может быть даже о ваших мыслях и мнений о ваших высказываниях, если вы в соцсетях засветились, скажем так, то я говорю, здесь все подпадает под это. И скидочные карты, и банковские карты, и какие-то анкеты, какие-то соцопросы, и ваши лайки, и мнения в интернете, в соцсетях, ваши религиозные предпочтения, ваши покупки, ваши поездки – Поймите, в последнее время все это стало открыто. Открыто для других людей. Если задаться целью и попытаться понять, насколько ты открыт, то даже не погружаясь в тонкости закрытых, каких-то э, систем закрытых, каких-то списков информационных баз, вам достаточно вбить э, в том же Google, в Яндексе, вбить ваше имя, фамилию, отчество, может быть, добавить там город, место проживания и рождения, и вы будете в шоке, сколько информации вывалится на вас. Допустим, если по мне смотреть, то ладно, я как бы общественная личность, я успел засветиться и с книгами, и сборниками, и киноиндустрией, и многое другое. И вдобавок ко всему и соцсети, и блоги, и, в общем, хватает информации. И это помимо того, где ты работал, где на тебя были заведены официальные карты. А если человек попал под надзор, контролирующих органов, нарушил в свое время законодательство, то тут вообще трынец. Там пальцы, допустим, сейчас взяли у всех. Шенген едешь получать, пальчики сдай, это сдай. И я уверен, что те, кто едут в Китай, предположим, в Китае, если кто-то знает, ну, наверное, сейчас уже все знают, что там работает система распознавания лица. То есть там вообще настолько система контролирующая развита, что это даже сложно представить. Допустим, мне это непостижимо, как там на самом деле все устроено. Мы видим лишь поверхностную часть вот, этого, вот этой, этой паутины, этого паукообразного существа, которое манипулирует, контролирует, регулирует и, вероятнее всего, собирает, анализирует. То есть все это происходит, все это контроль. Утверждать, кем были... Произведены те или иные теракты э, в устрашении населения и усиление контроля над тем же населением не стану по той простой причине, что я, естественно, обладаю лишь догадками, обладаю лишь домыслами, и озвучивать их не имеет смысла. Но каждый из вас имеет право на то, чтобы подвести итог самостоятельно. Посмотреть информации, благо, теперь уже очень много, и мнений, опять-таки, очень много. Ну, я немножко ухожу от темы. Добавлю чутка о религии. Посмотрите, что происходит с религией. Я всегда считал, что религия... Э, я знал, я был уверен. На чем основополагаться в данной ситуации? Ну, конечно, не на моих словах. Мои слова для вас — это должно быть лишь мое мнение. Вы можете искать информацию, вы можете ее изучать, и, возможно, вам удастся сложить некий пазл, который позволит вам сделать выводы. Так вот, религия. Религия — в моем понимании, это всего-навсего вторая ветвь власти, которая была создана исключительно для контроля и управления народными массами. Предположим, вот рассмотрим простейшую ситуацию. Предположим, народ недоволен властью. Он собирается бунтовать. Он, он злится, он голодный, он там, я не знаю, отягищен своими проблемами. Для этого существует религия которая примет вас в свою лона, которая с распростертыми объятиями она вас обнимет, даст руку поцеловать, мощи поцеловать, иконки поцеловать, продаст вам свечечку, чтобы вы зажгли за здравие, за упокой, вот предоставит вам даже помещение почти бесплатно для того, чтобы вы там с ароматами ладана в тишине, в спокойствии постояли у какой-нибудь картинки и помолились, вот. Религия дает от отдушину, она наполняет вас сказками, при этом требует взамен совсем, казалось бы, немного. Требует покорности, требует смирения, требует щедрот как материальных, так и духовных, требует поклонения, ну и соблюдения там каких-то. Хотя на самом деле никто из них вроде бы как и не контролирует соблюдение тех самых ограничений. Однако, что они просят? Они просят, чтобы вы были покорны. Если ты думаешь иначе, если ты мыслишь иначе, ты богохульный. Это всегда было. И на всегда. Неважно, не важно, другой ты веры, либо ты не верующий, а ты есть, как я, предположим, ты представляешь некую угрозу для данной религии, потому что ты не с ними. Ты не соблюдаешь каноны, ты, скажем так, не работаешь у них рекламным агентом. Ведь вы поймите, что происходит. Любой верующий по факту это рекламный агент коммерческого предприятия под названием религия, церковь. Там, далее называйте как хотите, это предприятие коммерческое, которое зарабатывает деньги в огромных количествах, при этом совершенно не платит налогов. Ну, там есть какие-то мелчи, но, но это несущественно. Религиозные организации они вообще не платят налогов. Они могут владеть собственностью, что интересно, и вытворять по факту в рамках законодательства, в рамках конституционных прав, что угодно. Если бы я, предположим, хотел создать свою религию и открыть свое, свою религию, создать свою церковь, там, я не знаю, свое какое-то движение религиозное, мне бы этого не позволили. Меня бы обозвали сектантами, ну и короче, в общем... В общем, это пустое дело. Однако, таким образом, я мог бы вести коммерческую деятельность и любую свою прибыль называть пожертвованием там, или еще чем-то. Любой юрист вам объяснит, что это такое, как это работает. Я тоже не буду в данной ситуации вдаваться, вдаваться в подробности и терминологию, но я в двух словах вам опишу, дабы было понятно. В общем, такие вещи, они под контролем государства. И когда мне там кто-нибудь говорит, а что тебе мешает открыть свою бензоколонку или еще что-то, или церковь свою открытие, собрать вокруг себя единомышленников и таким образом, скажем так, привлекать паству и зарабатывать деньги, вот эти люди, они не понимают простых вещей и не понимают, что то, что приносит прибыль, по факту, оно принадлежит государству и... Кто это на самом деле государство? Президент или над ним кто-то стоят, Я не знаю, но суть остается сутью. Есть система, и система это работает несмотря на все ее глупости, несмотря на все ее э, недоразвитости, казалось бы, нелепости. Система работает. Она работает и работает довольно исправно. Если где-то какой-то винтик не хочет прокручиваться, они прокручивают его силой. Так вот, Посмотрите, что произошло с религией и что является лишним доказательством того, что это вторая ветвь власти и она неотъемлема от государства. Теперь религия на законодательном уровне через уголовный кодекс, в частности в Российской Федерации. И таких, кстати говоря, стран много. За инакомыслие, инаковерие, если можно так выразиться, преследует по закону во многих странах. Ну, в большинстве своем это мусульманские страны, там за атеизм вас могут осудить. Я уже не говорю там про другие какие-то предпочтения сексуального характера и прочее. Однако, вот взять Российскую Федерацию. Да, казалось бы, светское государство, но ну, по Конституции должно было бы быть. Но мы наблюдаем однобокую работу закона. Это вот о чем я всегда говорил. Это чем власть отличается от людей, тем, что закон для нее и для народа, он работает совершенно по-разному для власти мущих и для простых людей. И это первый признак того, что власть — это ваш враг, власть преступна. Это факт. И это не стоит даже обсуждать, потому что это факт. Теперь мы видим, что религия на правах той же власти начинает указывать и более того угрожать гражданам, угрожать им тюремным заключением. Причем а порой это достигает такой нелепости, и человек в суде, который принадлежит опять же государству и управляется государственными властями, Человек не может ничего доказать, даже при наличии отличного адвоката, хотя в принципе все эти вещи они опровергаются исключительно просто. Когда кто-то кого-то обвиняет в том, что были оскорблены его чувства верующих, этот человек, полагаясь на презумпцию невиновности того, кого он обвиняет, и суд в том числе, они должны в первую очередь задаться вопросом, верующий ли этот человек. Человек должен доказать, во-первых, что он верующий. Это, это я сейчас без поправки на закон, вообще на, на, сам, на сам маразм самого закона, на его противозаконность, на преступность данного закона и на очевидный факт того, что те люди, которые приняли этот закон, они преступники, и президент в том числе, который подписал это. Потому что это абсолютное нарушение закона. Вот почему я всегда говорил, что... Э, когда творится беззаконие и, и призвать к ответственности группу людей определенных вы просто не можете. Это лишний раз доказывает. Так вот, как говорится, закончив эту тему относительно религии, верующий должен доказать, что он верующий, и только потом он должен доказать, что его чувства были оскорблены. Хотя в первую очередь нужно задаться вопросом, что это за дичь такая, вот сам этот закон, и почему народ вообще допустил введение в уголовный кодекс подобного рода закон. потому что это конкретная это утопия какая-то, это это диктатура, это репрессии, это нарушение всех международных норм. Ладно, не хочу в это вдаваться, уходить углубляться, но я вам к чему вообще все это хотел сказать, потому что верующих по факту не существует. Даже я, когда э, я верил э, в Бога и Библию штудировал день в день, молился день в день. В общем, это длинный список того, что я делал и того, как я мыслил. Но я вам так скажу, даже я при всем своем стремлении, при всем своем покаянии, в свое время, когда был религиозным представителем да и Божьим рабом, так скажем, в то время, даже я понимал, что ну, невозможно быть верующим, потому что человек постоянно посещает сомнения, какой бы фанатичный у него не был настрой, и какие бы знания человек ни, каким бы знаниями человек не обладал, читая, там, как они говорят, священное писание, там ту же эту Библию бессмысленную, вот, он постоянно будет сталкиваться, если он совершенно не тупой, то он будет сталкиваться с противоречиями, он будет задавать вопрос, на который ему не будут отвечать, ему будут говорить, что э, э, покася будет смиренный, короче, не, не занимайся херней, не «Не лезь, несуй свою ночь, куда с ним не надо, просто плати бабки, ходи молись и будь смиренным покорным рабом Божьим». Вот, вот и все. вот и все. Когда, как только мозг включается, как только вы начинаете анализировать, вы, вы переходите границу вот этого раболепия, и вы понимаете, насколько это все ничтожно и примитивно, насколько это недоразвито. Но при этом это работает, что удивительно. И мы дожили до того дня, когда людей стали судить за то, что они... Высказывает свое мнение. Вот это самый важный факт, который вы должны понять. Не за это попирание чувств верующих. Это Это абсолютно выдуманная формулировка. Это абсолютно выдуманные люди. Верующих не существует. Они все грешат, они все нарушают каноны. Они не живут так, как должен жить верующий, даже который описан в Библии. И те мудаки, которые мне пишут, скинь ссылки на стихи в Библии, типа якобы подтверди смысл своих слов. Я вот в двух словах вам скажу. Если вы читали Библию, у меня там есть момент, когда я в одном из роликов затрагиваю тему относительно того, что Иисус Христос сам подталкивал людей к суициду. И вот мне люди обращаются, они говорят — ну, как люди, сектанты, короче, обращаются ко мне и говорят, дай ссылку, слушай, мудак, но ну, если ты не читал Библию, э, то ты и не понимаешь даже, о чем я говорю. Взяв простой пример, когда разговор Иисуса с учениками и с людьми был по поводу того, э, кто есть малый мира сего. И он говорит, что таковых есть Царствие Небесное. И сказал он такую фразу, что ежели кто совратит, одного из малых сих, тот пусть возьмет и Жирновичный или какой-то камень, я уже не помню, я там сейчас не могу дословно, но смысл понятен для тех мудаков, которые читали Библию. Но если вы не читали, какие, какие ссылки на стихи вы меня бросите? Он говорит, одень этот камень себе на шею, брось в омут. Это что, по-вашему, как не призыв к суициду, за инакомыслие, да даже за за наличие у человека, предположим, каких-то там сексуальных извращений или пропагандистского склада ума, когда там ведь само слово, сама фраза о том, что «совратив одного из малых сил», то есть «совращение» имеется в виду не только, наверное, ну, наверное, вообще даже не в сексуальном характере, то есть тут не педофилия, наверное, затрагивается, а мне казалось, что в Библии такие вопросы не поднимались, я предполагаю. Я думаю, что совращение было относительно религии, относительно веры, относительно поведения. Что если ты пропагандируешь ребенку, одному из малых псих, и говоришь ему что-то не то, то, наверное, ты неправильно ведешь образ жизни, не туда человека направляешь, он с детства к этому привыкает, и потом в итоге из него получается плохой взрослый, потому что он ин, инакомыслящий в итоге получается. Наверное, так. Ну, хорошо, предположим. Ну, давайте на современную манеру затронем еще и ä, вопрос о педофилии. Предположим, в Библии шел вопрос о педофилии. Хорошо, неважно. Таких людей надо судить по, по всей строгости закона. Однако э, Иисус говорил о том, что один камень на шее бросил. Говорил, говорил. Это призыв к чему? к самоубийству, к самоубийству. О чем еще может быть разговор, если мудаки какие-то имбицилы не читают, потом мне пишут и спрашивают: вы уж простите, но вы не обращайтесь ко мне, потому что еще одно слово скажете, я вас просто заблокирую чертям собачьим. Вот. Э, и таких обращений много, в том числе и о проклятиях. Там был момент в Библии, это тоже я так скажу, если кому-то будет интересно, чтобы потом уже отстали к чертям собачьим. Простите за эту фразу, она мне не нравится, она какая-то такая примитивная. Был момент, когда Иисус там тоже с учениками, по-моему, он шлялся где-то, и он увидел смоковницу. Насколько я понимаю, это, по-моему, инжир, современная дерево, смоковница. Вот, она была такая пышная, она была красивая, и он... Э подошел к ней, стал искать плоды, но не нашел ни одного плода. И в злобе он тогда сказал, что раз, типа, нет на тебе плодов, блин, не могу сейчас вспомнить, давно не читал, в общем, тогда и не живи ты вообще. То есть, в общем, он ее исушил Одним своим словом он ее, из-за того, что на ней плодов не было, он разозрился, и он ее проклял буквально сразу, моментом, и все, кто были рядом, они увидели, что она, все, их, она, короче, смоковница цветы. Это что, по-вашему, как не проклятие? Это что, по-вашему, как не злодеяние? Это что, по-вашему, как не э, абсолютно противоречащий поступок, если мы говорим о Сыне Бога, который знал все и был прям трындец, трындец, блядь, простите за мой французский эскудимуа, был безгрешен. Ну, ну какая чушь, какой бред. Да дураку ясно, это видно даже по... Я как писатель могу утверждать, я вижу по стилю написания, даже пусть это не, не первоисточники текстов, не оригиналы да согласен есть тут корректировка она присутствует это понятно когда предположим переводили с других языков в этом деле принимали участие писатели и прочее прочее но есть линия повествования есть сюжетная линия есть характер героев но ну, я понимаю структуру построения книги написание многое другое как писатель то есть от, от первоисточника и я вижу в этой книге такие прорехи. Мне могут, они каждый раз будут находить опровержение, они, ну, не опровержение, а контраргумент, о том, что типа в этой книге говорится, там это писали ученики, и потом это все складывалось, это были люди того времени, они были недоразвиты, там, и прочее, прочее. Я тоже так думал раньше, но, ребята, в данной ситуации я вижу э, четко прослеживаемый текст работы Определенные группы людей, которые, ну, недалеки были, да, я согласен, но. В общем, все это я веду к тому, что эта церковь написала. Потому что там, несмотря на то, что он якобы ругает фарисеев, первосвященников, он там выгоняет их из храма, на всем на этом делается малый акцент. При этом сама церковь поступает совершенно иначе. То есть она идет сама противовес своей же Библии вот, и торговли, и все остальное, и поклонничество в виде тех же икон и крестов. Ничего этого никогда не было, это все это бредятина, все это должно быть исключительно в душе и, может быть, даже на свежем воздухе, не должно быть храмов, церквей, торговли. Ай, ну, не хочу, короче, больше касаться этой темы, а то получится, что ролик-то на самом деле вышел какой-то религиозный. В общем, э, те, кто спрашивают у меня стихи, стихи имеются в виду не мои стихи, а стихи, э, номера стихов из Библии для подтверждения моих слов, ребята, читайте Библию. И читайте, пожалуйста, не только Новый Завет, но и Ветхий Завет. Это вам в целях самообразования исключительно будет полезно. Вот, а от меня, как говорится, отстаньте и идите ровно, пока я вас не оскорбил вместе с вашими чувствами и не послал вас к, ядер… к ядринефине. Вот, это так, наверное, звучит. До свидания, короче, там кому надо. По поводу контроля. Рабство, рабство, и еще раз, рабство нас ожидает, и я в этом категорически уверен. Система денежная, система бумажная. Да, я понимаю, как бы прогресс, он есть, он должен быть в плане там, документа оборота, бумага оборота, в плане финансового, счета, оплаты. Конечно же, это все должно быть, это все должно прогрессировать, развиваться, но мне кажется, все эти системы, я думаю, и программисты со мной согласятся, все эти системы не требуют такого огромного сбора информации. Все эти системы на самом деле могут работать проще. Все эти системы, мне кажется, это преднамеренное усложнение все преднамеренное То есть происходят ситуации, под которые нас подгоняют, и которые используются для того, чтобы нас устрашить лишний раз, и таким образом просунуть законодательства несколько законов, поправок, которые нас ограничат в свободах. Люди из прошлого, я же говорю, они хорошо это помнят. И я это вижу. По... Да даже потому, вот, в советское время, я помню, в милиции, у них не было с собой пистолета, у них не было с собой баллончиков, у них не было с собой дубинок. Ходили струйные такие, высокие, статные, э, в шинелях. В... Разное. Я просто сейчас за зимний вариант мне вспомнился. Шинель такой был серо-голубого серо цвета. Такие шапчики коротненькие, Зимние ушаночки такие под окантовочку. То есть это была рация у них висела. Там еще что-то было. Но я не помню у них ни оружия, ни дубинка. Дубинки, я помню, появились у ментов где-то в 90-х. Наверное, тогда появились вот эти баллоны прочее. А, ну, может, наручники еще были, кстати говоря, у советских. Надо посмотреть, глянуть на самом деле вот... Форма тех времен, порядок, что там, ношение. Я сейчас не буду задаваться, но я помню очень хорошо. Да, была рация, был, был к ней аккумулятор такой, они с собой таскали. Фигнюща. Все это было огромное. было протупее, оружия не было. Я не помню пистолетов. Я знаю, что определенные группы сотрудников милиции, они, может быть, там какие-то там оперативные дела следовательные, следственные отделы, там еще что-то. Ну, какие-то такие действующие. Они, я помню, получали оружие. И, насколько я знаю, там очень строго было, что за каждый патрон, они сдавали его вечером. В общем, по-моему, там все это дело под выезд. Может быть, были какие-то патрули на машинах, где присутствовало какое-то оружие, видимо, те, кто дежурили на трассах, там, я не знаю, на ДПС-постах, может быть, тоже что-то было. Но обычные патрульные, которые ходили, нет, не было у них всего этого для устрашения. И когда я вижу милицию там с автоматическим оружием, э когда я вижу с дубинками, с черемухой, с электрошокерами, там, что на них только не навешано, скажем так, то, конечно же, я понимаю, что это... Да нет, я не скажу, что сейчас преступности больше. Нет, это однозначно. Сейчас ее как раз не больше. В этом плане, несмотря на то, что, может быть, как-то преступность переместилась э, в компьютерный мир, вот, ну, то есть как бы в интерактив, в большей степени, то есть там больше происходит махинации, кидалово, ну, наверное, мошенничество там, ну, вот какие-то такие разбои и прочее, вот, может быть, карантин от это вызовет какие-то всплески, особенно в регионах, и, там, в столице они, наверное, смогут контроль держать, в той же Москве, а э, в регионах, ну, и там, в, в той же Англии, там, или еще где-то, там народ быстро перестраивается, в том же Париже, я не знаю, в общем, время покажет, однако, что мы видим, я вижу усиление Вселение контроля над людьми, как в физическом, так и в моральном плане. И я предполагаю, что это на самом деле ни к чему хорошему не приведет. Нас ждет глобальное рабство, нас ждет суд законов, который будет запрещать нам высказывать свое мнение. Опять же, уже есть целый ряд каких-то там законов, принятых в той же Российской Федерации по поводу того, что уже и власти критиковать нельзя, причем штрафы такие собачьи, что просто вообще трендец. Я когда смотрю на этих дебилов во власти, в правительстве у них, там, я задаюсь вопросом, вы вообще адекватные? Да, да вы знаете, я... потом я нахожу сразу ответ, что они знают, что делают, им важно... Загнать народ под скамейку, вот и все. И никакого высказывания, мнения, они таким образом рассчитывают вырастить. Ведь вы же поймите, через каждые 15 лет у нас, в принципе, новое поколение. И это каждый год происходит, оно идет на слоение, одно поколение на другое. И вот та информация, которую получал я, и которую видел я, и которую могу сопоставлять с тем, что происходит сейчас, это, это разительные вещи, совершенно отличающиеся друг от друга. Почему я говорил, что воспитание э, детей своих – это исключительно важный момент, это важная процедура, это важный э, элемент в жизни каждой семьи? Почему? Потому что еще происходит такая штука, как обмен информацией. Вот я успел, застал свою бабушку э, в городе Саратов. 90-летие вместе мы отметили, я уехал, и она, к сожалению, уже и умерла. Но она была восхитительным человеком, она у меня была преподавателем русского языка и директором школы, она и беженцем была, короче, в годы войны. Это... Ой, там долгая история. Суть не в этом. Суть в том, что бабуля у меня была восхитительным человеком, она была до последних дней, грубо говоря, при светлой памяти, при своем уме, и она пять поколений мне передала генеалогическое древо. То есть она мне рассказала, кто были предки мои. И рассказала не просто фамилии, имена, все, что смогла вспомнить. Она мне рассказала места рождения, время рождения, там, даты понятно, что уже, как говорится, не все запомнишь. И она мне рассказала род деятельности, то есть чем они занимались. Я все это дело записал, правда, не знаю, кому передавать. По-моему, это уже никому не надо никому не интересно. Но это очень важно, когда встречаются поколения, когда в семье отец, мама передают самые дорогие, самые близкие люди, бабушка, дедушка, когда они занимаются воспитанием, когда они передают опыт, передают знания детям, внукам, правнукам. Вот, у, у моей мамы, у нее уже есть право. Замечательно. И мама при, при, при уме, при памяти, еще крепкая, здоровая, восхитительная женщина, и, как говорится, несмотря на возраст, и дай бог ей еще здоровье. Но это такая, Бога я помянул, это понятно, это, это выражение такое, все у все. Не забывайте, что я-то есть. Хотя где-то в душе все-таки можно сказать, что я агностик, но не в религиозном плане, потому что э, нет, не в религиозном. Просто я предполагаю, что может быть, ну как бы, если мы есть, значит, логично, что есть кто-то и выше нас, и ниже нас-то мы видим, правильно, по развитию существ и разных, и социально ориентированных. Посмотрите там, как у сурикатов происходит, как в стадах происходит, как в муравейнике происходит, как, как у дельфинов. Как, ну то есть вокруг нас очень много примеров, и в частности для тех существ, которых мы считаем примитивнее себя, что, кстати говоря, не факт. Никто же не, не замерял все это. Я когда на кота своего смотрел, я лишний раз убеждался в том, что 16 лет со мной прожил кот, и восхитительное было существо. Хотя дикое, это да безобразие. Я его в лесу споймал, норвежский лесной. У меня был красавчик, Мурик. Умер тоже у меня на руках, 16 лет он прожил. Прямо на руках он у меня дух испустил, Это вообще был прям трындец. Тот у меня на унитаз ходил, двери подпрыгивал, открывал. Это было очень умное животное, которое все понимало. И когда я вот бывает вижу в интернете там всякие... Видос по поводу того, как животные себя ведут. Животные, птицы, да многие существа, я поражаюсь. Блин, они соображают побольше, чем мы себе предполагаем. Значительно побольше. И если исследовать тот мир, в котором мы живем, то, я думаю, мы удивимся, потому что мы ничего не знаем. Ни океан, ни, ни на каком-то микроуровне. Там вообще черти что происходит, творится и... Сложно себе даже представить, как сильно мир изменился, когда люди поняли, что микробы существуют, там, вирусы всяческие, как мы ну, устроены, ну хотя бы на определенном микроуровне. Это, это, это очень интересно. Вот. А ведь все может быть еще глубже, еще меньше. Может быть, мы ну, и есть та самая Вселенная внутри каждого человека. Не, не понимаю я этого, не знаю, у меня мало информации, поэтому мне не от чего отталкиваться. Так вот, общество наше, скорее всего, действительно ждет абсолютное рабство. Я не удивлюсь, что очень скоро людям будет позволено только родился, обязательно размножился. Ну, не, ну понятно, ты идешь, <coughs> простите, то есть вот ты родился, там тебя догнали до определенного возраста, отправили в образовательное какое-то учреждение, Значит, за тобой есть какой-то базовый медицинский контроль. Там в детстве как-то они отсеиваются. Не знаю, что будет с врожденными дефектами, с инвалидами. Будет ли так, как было э, в Древнем мире, как нам говорили по истории Древнего мира, там, типа, что сбрасывали всяких ущербных детей в пропасть. Было, не было, понятия не имею. Нам так говорили, нас так учили. Будет ли это в будущем, там, типа, автоназии что-нибудь введено, чтобы стариков ликвидировать, чтобы детей ликвидировать, чтобы лежать их инвалидов, всяких там парализованных ликвидировать. Понятия не имею, но как бы предположить подобное можно. Ну а зачем он государству нужен? Да для чего, на самом деле, по факту? Государство — это исключительно хладнокровное образование, хладнокровное, я бы даже сказал, существо, которое, которому плевать на человека на единицу, есть ресурс вот общий, это народ, это масса и есть цель конкретная. Ну и все, они к ней идут, идут любыми методами. И сейчас пока еще общество можно назвать обществом, пока оно еще есть, как тоже некое образование, и пока мы имеем возможность интерактивно обмениваться информацией, там, через интернет или как вообще, тактильно даже, пока еще можем. Это, ну, это хорошо. Мы еще что-то пытаемся, анализируем, мы как-то... Делаем вид, что мы кому-то противостоим. На самом деле мы никому не противостоим, мы просто балаболим. Мы сидим, я вот сижу здесь у себя, э -э, тренжу со своей колокольня, да, а кто-то другой сидит там, и точно так же. И, в принципе, неважно, вокруг нас миллионы подписчиков там или, или 20-30, роли не играет, потому что по факту это те же беседы на кухне, это те же разговоры на кухне, простите, также в советское время собирались и обсуждали. Не было интернета, там в голос никто говорить не мог и не хотел. И обсуждали точно так же на кухне. Проблемы, неправильные законы, кого-то арестовали, кому-то штраф дали, кому-то зарплату повысили, а этот вот машину купил, а этому телефон поставили без очереди. Ну, то есть это не важно, Это, неважно, это все, все, чего мы касаемся по факту. Вот Как человек живет? Человек... Думает только о своей жопе. Все. Ну, еще если у него там есть какие-то дети, на которых он возлагает, или близкие люди из близкого контакта, круга. Там Мама, может быть, может быть, там жена, я не знаю. И вот если кто-то кого-то любит, он дорожит, то есть он его... Мы же ведь, вы же понимаете, что каждый человек эгоист, и он, э, если кого-то теряет в своей жизни, то он плачет не по тому, кого он потерял, он плачет по тому, что... Он останется без этого человека. То есть ему хреново будет, и поэтому человек плачет на самом деле. Мы скорбим не по другим людям. Не потому, что мы потеряли источник информации. там, Мы плачем и скорбим, потому что мы этого лишились. Понимаете? То есть мы жалеем себя. Это очень важный момент. У меня есть ролик, я об этом говорил. Почему мы плачем, кстати. По-моему, он так называется. Это потому, что нам насрать на других. Мы думаем только о себе. Человек по факту, он по построению своему, он эгоизм, э эгоист. И вот это основная проблема. Я об этом и хотел сказать. То, что э, пока не произойдет консолидация общества, пока люди не начнут понимать, кто они есть в этом мире, э, часть э, какого образования они, э, кто они, какова они единица, как личность. Как, ну Пока ты живешь так, как все шаблоны, да, пока ты размножаешься там, торчишь в соцсетях, ходишь на работу, то есть ты, ты просто тупо марионетка, но ну, ты как в театре вот этот херово Google на одну доску подвешенный, и там один человек дергает, и они все синхронно двигаются. Вот, вот это так происходит. Но мы-то двигаемся в угоду кому-то, мы двигаемся в угоду такому образованию, как государство. И когда человек, он начнет развиваться физически, морально, умственно, интеллектуально, вот этот человек начнет соображать, он начнет осознать реальность, осознавать реальность. Почему я вот и решил назвать там свой канал, он же раньше по-другому назывался, я решил назвать именно так, осознать реальность. Но это, это, наверное, естественно, и это то главное, что должно быть у человека, то, что человек в первую очередь должен-то задать себе, какой вопрос. Ты вообще осознаешь, кто ты, что ты, что вокруг тебя. Ну, ты должен вот это понять, научиться посмотреть под ноги, научиться... На себя посмотреть, к чему ты идешь, куда ты идешь. Когда человек осознает себя как личность, он начнет искать себе подобных, единомышленников. Это выход, кстати, я сейчас говорю о том, как можно исправить вообще всю эту ситуацию. Знаете, можно так сказать, вот как Жак Фреско предлагал проект Венера, восхитительный проект, ну понятно, что не лишенный, естественно, не лишенный там дефектов своих. Хотя, хрен его знает, может он был идеальным, просто Жаку Фреско не дали высказаться до конца, и у него не было возможности и времени, дабы объяснить нам все тонкости и ответить каждому на вопросы и на претензии, на предложения. Так вот, человек став личностью, если вот его родители не совершили ошибку и воспитали из него человека, из детства ребенка учили Сознавать реальность, давали ему правильные книжки, проводили с ним время, воспитывали ее, то этот ребенок вырастет личностью. А у личности потребность тянуться к себе подобной. Вообще, у любого живого существа потребность тянуться к себе подобным. Не знаю, кто заложил этот вот, но есть такая особенность, да. Может быть, есть исключения, не буду утверждать это, это ваша прерогатива как комментаторов и как критиков. Я высказываю свое мнение. Так вот, он находит единомышленник, таким образом а, происходит создание, рождение группы единомышленников. Что, в принципе, может быть и происходит на данном канале. Единомыслие. Вот к чему мы все стремимся. В итоге получается так, что у нас формируется новый пласт общества. Единомышленники, которые еще и развитые, понимаете? И это не те люди, которых можно пропагандой двигать куда-то, втирать им говнище в уши, понимаете? Закладывать им иллюзорные какие-то понятия. Эти люди не будут патриотами, они не будут смотреть телевизор. Но для кого-то слово патриотизм — это любовь к родине, чушь полная. Патриотизм — это бессмысленное самопожертвование в угоду кому-то. Вот что это на самом деле. А эти люди, они не будут патриотами. Но они будут любить все то, что их окружает. Следовательно, они будут по-настоящему любить землю, на которой живут, общество, частью которого они являются, дом, город, я не знаю, страну. То есть вот есть, вот, вот это надо было назвать патриотизмом, а не то говно, которое с экранов телевизоров вам всем втирают. И получается так, что этот новый пласт общества он не был бы привязан к этой сраной терминологии, он не был бы привязан к этим эфемерным каким-то понятиям, которые вас хотят привязать к ним, и вас уже привязали к этим понятиям. Вам преподносят видение того, что если ты не веришь в Бога, значит, ты беспрелинчик, значит, ты дебил, значит, ты извращение, значит, ты... Секундочку, с какого хера? Насколько мне известно, именно религиозная всю жизнь с именем Христа на устах начинали войны и убивали людей пачками. Может вам напомнить, что было написано на ремнях, на пряжках у э, фашистских солдат. Вит год УНС, если вы не в курсе. Бог с нами. Это вот для тех мудаков, которые не, не вкуривают совершенно. Именно религия поубивала столько людей, кровь пролила. И что творится там в той же католической церкви? Педофилия процветает. А что мы знаем про православие? Это что, тут педофилии мало или что? Да каждый второй педрила. Каждый второй педрила. Понимаете, в чем суть? Причем не просто еще и педрила, если бы он там был таким. То, конечно, педофилы еще и детей насилуют. И все им сходит с рук. А что там на самом деле происходит? Что там творится? Я не знаю, там пересажать надо всю эту церковь. Кедрия не <кхем> Откройте интернет, посмотрите, сколько... Священников было арестовано. Это что? Это нормально? И они после этого заявляют, что если ты, атеист значит ты извращенец, значит ты мудак, значит ты вот, вот у тебя нет контроля сверху Бога, значит ты можешь вытворять что угодно. Восхитительная логика, вот прям золото, платина. Поэтому разумное общество настоящее разумное общество, пласт этого общества, который мы можем создать, это и было бы решение. Это размножайтесь с умом и воспитывайте своих детей. Я понимаю, что это сложно, но распространяйте информацию об этом. То есть ну, делитесь этой информацией, что именно так надо воспитывать ребенка, что и вы именно так его и воспитываете. Вот такой должен быть разумный осмысленный формат размножения. И тогда появится новый пласт общества, который не просто задаст вопросы власти, он четко и категорически поставит условия. Как можно повлиять на, на власть? Ой, я вам приведу совершенно бескровные, совершенно законные методы, которые вот так, честно, даже на вскидку, парочку, можно даже хэштеги делать такие. Первый, вот э, смотрите, заставить власть услышать себя, если общество консолидировано, это, это очень важно, консолидация общества. Общество должно быть взаимосвязано между собой и слышать друг друга. Цель власти — это как раз разобщить общество. Они, они делят общество на богатых, на бедных, они делят общество на либералов, на, на консерваторов, на коммунистов, на фетишистов, на... на... В общем, мне сейчас хотелось очень много ругнуться, но, в общем, вы поняли. Общество, оно не целое, оно разрозненное, оно разбитое. Там верующие, там даже, даже религия, столько направляющих в политике, столько направляющих. Тут те и оппозиция добавляется ко к всему к этому. И те, которые говорят, а мы аполитичны, а, а и те, кто гринпис, и те, кто за свалки, и те, кто за деньги, и те, кто феминисты, и те, кто... О, там такой список. Вот вы поймите, что вы все люди, и вы все одинаковые. Вы все, извините за выражение, одним дерьмом гадите а, ну, в, в, в формате биологического естества, да, и одним воздухом дышите, одну воду пьете, и по факту одну, одну пищу потребляете. Так вот, скажите мне, пожалуйста, почему вы стремитесь разделить друг друга, и почему вы стремитесь разобщиться? Само слово «разобщение» Говорит, в нем заложен ответ. Это развал общества, это разделение на куски. А без консолидации не будет решения данного вопроса. Без консолидации власть не будет управляема. Власть, она как раз не разобщена. Поверьте, сколько там партии не было, они все друг за дружечку. И они все друг за дружечку, как говорится, тельняжечку-то порвут. И вас, рабов, еще заставят друг дружечку убивать. Вот, я отошел опять от темы. Видите, какой я индюк я все время балаболю более без остановки начиная с одной темы, ухожу ухожу в другие. Да, есть у меня есть у такая писателя, есть у меня такая особенность, но вы уж меня за это простите, хотя можете не прощать мне, все равно безразлично. Первое решение, если общество консолидирует, оно просто останавливается. Вот то, что было создано сейчас, бойкот, да, который грозит финансовым, экономическим кризисом там, и всем остальным. Вот именно это положение могут люди, может общество использовать для того, чтобы власть остановилась, прислушалась и исполнила все желания общества раз и навсегда. Или власть перестанет существовать. Основа власти — это вы, это люди, это человеческий ресурс. Все далее это уже производное, это уже, скажем так, последствия. Так вот, остановившись хотя бы на три дня, если вся страна, все, все люди, весь народ остановится, власть просто офигеет от страха. Простите. Вот это первый вариант решения вопроса. А второй это если вы хотите локально воздействовать на власть, предположим, на ваш регион, на вашу провинцию, там, ну, на что-то. Точно так же. Если общество консолидировано, вы видите вокруг кучу проблем. там Прорыв трубы, невывоз мусора, там, э, загаженная зеленая площадка, не спиленные деревья, разбитая дорога. Там, ну, проблем как всегда, хватает везде. Даже э, в самом таком прибранном и красивом месте все равно можно найти. Я вот в Минске сейчас сижу, и э, у меня сейчас как раз во дворе новый асфальт, там все это, они решили нам тут автомобильных стоянок наделать и как всегда никто ни у кого не спросил я бы предложил десяток вариаций как можно сделать не уничтожив природу и затратив в сотню раз меньше денег и ресурсов и при этом это эстетичнее выглядело и долговечнее ну в общем это, это не важно кто там сидят у нас архитекторы эти мудаки и мне хочется этим людям, я не знаю, плюнуть в лицо, потому что настолько все это бездарно, настолько это растратно. Но я же понимаю, что кто-то на этом заработает, кто-то на этом вот нагребет нормально. Суть не в этом, я опять ушел от тем. Так вот даже у нас, когда там порядочек, там где-то что-то все так на показуху все сделано, посмотрите, как у нас чисто как красиво, я вам сразу же на вскидку пару сотен найду недочетов, недоработок, а более того, еще и а, поломок, повреждений, халтуры, брака и всего остального. И вот вы, как консолидированное общество, берете и в один день начинаете писать жалобы, требования, прошения с решением всех этих проблем. То есть сломалась труба, значит, там течет вода. Фотографируете там или что там, звоните и пишите одновременно и в бумажном виде, и в электронном виде. Короче, все люди одновременно обращаются. Это называется, подставить подножку, или как там, я уже не помню, шпику, по-моему, государству, да. То есть таким образом вы одной единой волной вы заваливаете представителей правительства данного региона или области, там, что там. Или даже района, вы заваливаете жалобами и требованиями о решении конкретных вопросов. Это совершенно законное право ваше, абсолютно законное. Вот. Они просто повесятся. Они просто повесятся. Не реагировать на все эти от всех жителей, от всего от общества, не реагировать на данного рода вещи они не смогут. Это тоже действенный метод, вот такой совершенно бескровный. Перекрывать трассу? Ну нет, это мне кажется, это как бы есть в этом какой-то эффект, но это тоже все ерунда. Это так, поскольку, поскольку там какие-то радикальные методы предлагать я не стану, я умеренно радикал, я как бы я не относился к закону, да, как бы я не считал да, многие статьи из этого закона неправильными, я всю жизнь ну не дурак, наверное, да, и я нарушать закон не собираюсь, поэтому я законопослушный человек. Хоть и я не люблю людей, структуры, власть и все остальное. И презираю даже многих из них. Ну, наверное, даже всех презираю, тех, кто во власти. Кто-то может сказать, что это зависть, что типа «сиди ты на их месте, ты бы так не говорил». Возможно, да. Я думал на эту тему, я предполагал, вот я там критикую власть и народ Рабы, как мне это все надоело, хочется жить свободно, иметь больше возможностей. Возможно, если бы я обрел власть, не абсолютную. если бы я стал президентом, я, конечно же, изменил бы жизнь к лучшему, согласен. Сделал бы я строгости меньше? Нет. Ужесточил бы я закон? Да. Но вдобавок к всему я добавил бы и пряники. То есть э -э я попытался бы найти баланс. Между жестокостью и благодетелью. Если, если так можно выразиться, это мой экспромт, вы уж простите. Такая некая благодетель, которая премирует, покрывает, прощает, благодарит. Но и карает при этом, ежели ты, зная закон и даже не зная закон. Но в грамотном обществе в принципе в этом нет вопроса. Если ты знаешь, нарушаешь закон, то, конечно же, ты понесешь ответственность. Может быть, не с первого раза, там какая-то тоже должна быть степенность поведения, потому что ломать судьбу человека тюремным строгом. Вообще, наверное, тюремные сроки ⁇ это прерогатива для особо отличившихся преступников. Я думаю, вот это так должно быть. Смертная казнь нужна ли? Да, но лишь в том случае, если судебная система будет работать по-настоящему качественно. Я бы вообще, наверное, суды, судей бы отменил и ввел бы исключительно суд присяжных, чтобы это случайным выбором чисел, то есть как бы набирались люди из совершенно разных составов, чтобы не было какого-то да, отдельного отбора по воле кого-то там присяжных такой или такой политической или общественной направленности. Да? То есть, может быть, это... Было бы хорошо, если бы вообще как и лотерея, электронные какие-то адреса выбирала бы там, причем случайного выбора, и этим людям платилось бы там, ну, я не знаю, какая-то определенная сумма в день, плюс содержание, плюс проживание, и эти люди приходили бы на судебное там, заседание, и они бы выносили вердикт, виновен человек или не виновен. Но тут, наверное, сложно было бы прокурору и э, следственному комитету подсунуть какие-то фальшивые улики, как вы считаете, да? И, наверное... Должна была бы в первую очередь работать презумпция невиновности и, наверное, функция адвоката была бы задействована хорошо. Почему? Потому что э, он, опираясь на какие-то разумные доводы, на какие-то неопровержимые доказательства, ну как можно обмануть, там сидит, предположим, 12 или 15 или 20 присяжных. Мне кажется, таким образом можно было бы лишить вообще, убрать всех судей и система это наконец-то заработала бы нормально. Может быть. И опять же, каждый человек понимал бы, что он может оказаться на месте этого человека, на, на месте подсудимого. Если бы у него было сомнение по поводу принятия тех или иных решений, ну, наверное, как-то. Ну ладно, опять я все время ухожу в сторону, в сторону, в сторону. Да, если бы я обладал властью э, не первичной, ну, скажем так, не, не, не самое главное, не президентской, а такая где-нибудь посерединке, там чиновничьи там возможности какие-то, Министерские, может, еще что-то. Да, да. Возможно, я и включил бы свою какую-то алчную материальную сторону, и понимая, что жизнь скоротечна, что жизнь конечна, я бы, наверное, думал о своем брюхе, о своей заднице. Это весьма вероятно. Но пробовал бы я вдобавок ко всему работать и выполнять свою функцию правильно? Да, да. Да, мне, наверное, я не уверен, что я интеллектуально развитый человек, но, наверное, все-таки какая-то часть из него присутствует у меня в голове или как там, где там конкретно. Вот, Поэтому мне бы наличие Онова не позволило бы мне сидеть без дела, ну, просто так получать деньги. Да, и обязательно, вот если какие-то вопросы, особенно функционал, я бы делал их качественно, я вообще за качество, я... Сколько лет работал там, в той же киноиндустрии. И все, что, скажем так, вот вы видите в кадре, все, кроме актеров и костюмов на них, это все моя работа. Вот все, мебель, еда, вещи, оружие, транспорт, все моя работа, животные даже в том числе, и листья а, и ветер даже в какой-то степени, дождь. Ну, короче, вот такая вот профессия, да. То есть надо, надо уметь найти все. Я в свое время и космические скафандры. В космическом городке я там договаривался о аренде и МКС. Для меня не проблема. И, короче, ну, не, не сама МКС, если вообще там космос есть, а именно ее дублирующий макет или что там. Я, я, я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Ну, в Голливуде, видите, Титаник построили несмотря на то, что он утонул <с> и постоянно строят и создают. Вот, поэтому мне всегда было важно, чтобы работа была сделана качественно, чтобы не надо было переделать. потому что у меня просто на это не было времени. Я всегда погружался в это полностью и даже имея кучу помощников, кучу подчиненных, я все равно вставал, наверное, на час раньше и приезжал на час раньше или уезжал на час позже. Потому что мне все равно надо было проконтролировать, как была закончена, завершена работа, как... ничего ли мы не забыли, а с утра мне надо было подготовить для всех списки, что конкретно надо сделать, как что взять, не забыть. То есть, несмотря на то, что целый цех работал, все равно приходилось все контролировать еще и за другим. Но это на износ, конечно, работа такая, поэтому я считаю, что мне платили не зря. Но вот, могли бы и больше. Ну да ладно, хрен с ним, это уже прошлое, его больше не существует. Кроме как вот у меня тут галерея висит фотографии со знаменитостями, с президентами. Это все, что у меня осталось, как воспоминания от того, что я столько лет потратил на подобного рода деятельность. Так вот, будь я чиновником, да, я бы работал. Воровал или нет? Ну, наверное, да, подворовал бы. Да, честно скажу. Вот, э, чувствовал бы я себя повыше других? Ну, определенный промежуток времени, да, чувствовал бы, конечно там, если я на служебной машине, на хороший ездил бы с водителем, я такой весь весь кабинет у меня большой. Я, ладно, да. С красивой мебелью, там, с секретаршей. Я такой весь влажный. Вот, вокруг меня люди суетятся, там что-то подписать просят. Да, я бы пользовался служебным положением, но делал бы я свою работу качественно, это однозначно. Делал бы ее на совесть, и я уверен, Люди бы меня любили. Это факт. Ну, были бы, конечно, и ненавистники, и завистники. Вот, поэтому я не столько критикую власть за глупые законы, не столько критикую власть за то, что они чересчур много получают. зарплату, и все остальное. Я вообще считаю, что зарплата любого чиновника, и директора, и начальника, она должна быть сопоставима с минимальной зарплатой на э, предприятии, в стране. И отталкиваться все должно от этого. Предположим, вот директор завода, да, да почему директор завода получает какую-то отдельную зарплату? Есть на предприятии минимальная зарплата. Может она там у уборщицы или у охранника. Предположим, да. Почему бы не сделать директору там три минимальных оклада. Зарплаты. Все. Следовательно. И все должно быть привязано к этому минимальному окладу. Там, минимальной зарплате. Следовательно, у директора будет стимул для того, чтобы создать на предприятии такие условия, дабы самый низкооплачиваемый его работник, он имел возможность э, получить зарплату выше. Тогда и у него зарплата будет выше. Но это же логично, логично. Хороший стимул? Хороший. Насколько мне известно, в Норвегии там у них разбежка между руководством и подчиненным в плане заработных плат, она невелика, она не сильно отличается. Сами по себе у них там зарплаты, они... Не маленькие. Поэтому выходит так, что и подчиненный, и работодатель, они работают, ну, все работают, и все получают много, и разница небольшая. Поэтому в руководстве идет как раз тот человек, который, который знает, что делать, который понимает, для чего он будет руководителем. Вот меня всегда манила такая штука, как рациональность, практичность. Для меня счастье — это реализация моего потенциала, вот, который я в себе вижу, который я в себе чувствую. И для меня счастье — жить вместе, в стране, где я смогу реализовать свой потенциал. Потому что для меня кощунство, когда человек имеет возможности какие-то, познания какие-то, опыт, ну, я не знаю, какие-то навыки, может, интуитивные какие-то еще вещи. Ну, дофига ну, до чего там, список тоже длинный. И для меня кощунство, когда этот человек прозябает, и когда этот человек... Он не ленивый ведь, этот человек. Он хочет работать, но он хочет делать то, что у него хорошо получается. И мне не нравится, что у нас все это загребается под одну гребенку. Каламбурно прозвучало. И я понимаю, что это и есть фундамент рабства, понимаете? И к этому нас и клонят. С каждым разом профессии подходящих для саморазвития, для движения вверх, и становится все меньше. Мы все больше наблюдаем разрастание тех профессий, которые не требуют вообще никакого интеллектуального развития. Э -э получается так, что либо вверх, прям вот вверх, либо вниз, прям вот вниз. И я с этим тоже постоянно сталкиваюсь. И я не могу пробиться через эту стену. Поэтому я ухожу, как говорится, в самореализацию, ухожу в самообеспечение, в самопроизводство, то есть вот в такие вещи. Я понимаю, что это сработает, но это тяжело начать без, без какого-то существенного начального капитала. Я сейчас занимаюсь как раз вот этим. Будущее, которое мне видится, оно не радужное. Я вижу, что в последнее время количество всех этих экономических, финансовых кризисов, политических кризисов, количество войн, Количество болезней, эпидемий, на которые мы стали обращать внимание, количество всевозможных террористических акций, актов, религиозных каких-то движений, вот этих ограничений прав, свобод, ухудшения качества жизни. Я вот хотел, был у меня ролик, по-моему, я записал его по поводу глобализации, да, но вот сейчас, может быть, есть возможность. О, видите, время уже больше часа. Ну ладно, еще немножко поговорю. Так вот, я к чему все это вел? К тому, что я наблюдаю падение качества, падение уровня жизни, падение, падение уровня всего, что мы видим, всего, что нас окружает. И меня это напрягает. И именно поэтому я хочу успеть вас на землю, все это дело сделать, запустить как надо. Потому что у меня есть не только мысли, у меня есть знания, как сделать свою энергию, как сделать... Ну, то есть, как, как не обращаться к помощи государства в ряде очень многих вопросов. Это питание, это электроэнергия, там, это водоснабжение, канализация, это отказ от некоторых налогов. Я вот, допустим, рассматриваю в плане жилья контейнеры морские, да, и я хочу их размещать не на фундамент, а на песчаную подушку, на пескогравийную подушку. Да? Получается так, что то, что не стоит на фундаменте, оно не является капитальной постройкой. Следовательно, ты не платишь за него налог на на недвижимость, как на капитальную постройку. То же самое, я вот многие там конструкции сейчас рассматриваю. Ну алюминий, ладно, это отдельная тема. Я рассматриваю еще и полипропиленовые трубы. Я из них теплицы делаю сейчас. У меня уже второй год, хороший опыт, ураганы, конечно, меня пугают, напрягает. Но за саму я не переживаю, за покрытие я переживаю, потому что вот как бы я его там закрепил, но мы его закрепили, но насколько. В общем, тоже не об этом. Я к тому, что я наблюдаю сдвиг этого мира в плоскости по наклону. Такая наклона, вниз, короче, мы сползаем все больше и больше. И это касается всех отраслей, всех направляющих. И общество как будто этого не замечает. Ой, ну там сократили, ну там больше уволили, ну там новый закон приняли, ну там... Понимаете, мы как-то как погрузились вот в этот в самообман. Живем в каких-то сериалах, в каких-то сплетнях, какой-то ерунде, ходим на работу. Ну, мы перестали думать, вот это проблема на самом деле. Мы просто перестали думать. И те, кто сидят во власти, те, кто сидят там, вообще все, кто пользуются другими, они думают. И у них есть конкретная цель. Цель-то мне не нравится, я ее могу предположить. Абсолютная власть, абсолютное рабство. Глобализация тому подтверждение. Падение качества всего вокруг нас, медицины, продуктов питания, заработков, э, качество самой жизни, товаров и многого другого. Это тоже подтверждение тому. Тереться индивидуальность. Отказ от национальных традиций, отказ от национальных языков. Я живу в стране, в которой э, речь президента переводят на родной язык. Вы еще знаете такие страны, где президент говорит на языке словами, которые потом переводят на родной язык этой страны. Вот вы мне можете сказать, что это, что это такое? А? Я уже не буду говорить там о том, все эти выбранные системы и прочее. Я не знаю ни одного человека в стране. Вот у меня их тысячи, десятки тысяч, я знаю людей. Никто из них не голосовал за него. Ну, вот и все, вот вам ответ. Никто. Все, кого я знаю, никто. И, таких, и, и они тоже никто никого не, не знают. Однако, вот мы видим то, что мы видим, власть становится абсолютной, власть просто плюет на все, что происходит, на все, что ей предъявляют, да и плевать ей вообще на предъявления. не существует элементарной ответственности. Короче, вывод таков, если вы воспитываете своего ребенка как личность, если вы даете ему знания, то у этого ребенка, возможно, будет будущее, не знаю, как насчет ячейки общества, как насчет самого общества, но как индивидуум он, по крайней мере, будет иметь направляющую, по крайней мере, будет иметь какие-то знания, будет иметь какой-никакой опыт и воспитание. Он будет морально и умственно, и физически подготовлен к тому, чтобы двинуться куда-то дальше. И даже если он не сможет здесь, в обществе, э пустить корни и сделать что-то полезное, что-то важное, как единица этого общества, как часть этого общества, как личность, то он хотя бы сможет одолиться и прожить эту жизнь для себя. Вот вы так это должны понимать. Но ежели они найдут единомышленников, сольюются воедино, то они станут разумным обществом, которое станет диктовать условия тому же государству. Это, это тоже исключительно важно. И вот эти все методы, они будут работать, но будут работать тогда, когда у людей появится мозг, будет воспитание и будет осознание реальности, реальности когда люди начнут думать. Начав думать, они консолидируются. А консолидируясь, они выработают общие цели и общие решения для результатов каких-то, для достижения своих общих целей. Это самое главное, что вы должны понимать. Когда человек говорит, ну а что ты можешь изменить? Вот, вот это ответ на этот вопрос. Вы в состоянии изменить будущее. Если в настоящем, вы приложите все усилия, чтобы ваш ребенок стал настоящим человеком, настоящей личностью. Если вы не в состоянии этого сделать, пожалуйста, не размножайтесь. Просто не размножайтесь. Поживите для себя, попытайтесь... Сами что-то сделать, предпринять какие-то положительные шаги. Ну, что-то, что-то, что-то, что-то вот так. Но если вы эгоист, хотите только для себя жить, на здоровье живите. Это, это тоже ваше личное право. Вообще, вам никто не вправе указывать. Я, я тоже я не указываю, я лишь высказываю свое мнение. Еще раз для дураков повторю. Потому что кто соображает, тот понял меня с первого раза. И прочитал снизу под видео, где написано, что это мое личное мнение, исключительно и только мое. Это очень важно. Так что берегите себя, думайте головой. Конечно же, подписывайтесь, пишите комментарии. Я буду исключительно рад. Ну, вы можете сказать, как вам такой формат. Если не интересно? ну, хрен с ним, буду маленькие ролики снимать короткие. Это не проблема совершенно. Ветер на улице поутихнет, и я снова смогу выбраться на природу, и что-нибудь такое, бессмысленное для вас подсниму. Берегите себя. Всего доброго. Рад был с вами поболтать. Спасибо, что смотрите. Пока. Видит вот так.